Привет, друзья! С вами Михаил Прошуин. И сегодня я хочу показать вам, как можно из квадратной фотографии сделать круглую или как сделать логотип. Итак, переходим в специальный сервис. Вот мы перешли в специальный сервис. Сервис называется Скруглитель. Ссылочка у меня будет внизу. Никакого Photoshop, ничего нам не надо. Мы просто берем нажимаем сюда загрузить фотографию у нас открывается окошко рабочего стола и вот здесь мы выбираем фотографию например давайте берем эту женщину нажали открыть вот у нас фотография появляется уже здесь и теперь нам можно выбрать любой объект в какой хотим мы поместить свою фотографию круг квадрат ромб овал куда хотите но мы будем делать круглую. Левой кнопкой мыши нажимаем. У нас вот получаются такие точечки. Мы удерживаем левую кнопку мыши и начинаем тянуть. Растянули немножко. Потом берем за края и начинаем тянуть за края. Равняем все как нам надо. Снова тянем за края. Снова равняем как нам надо. Опять тянем за края. Равняем. Равняем. Равняем, выбираем, какую нам надо. Ну, примерно давайте вот такую. И переходим вот сюда и нажимаем обрезать. Наша фотография сейчас подготавливается. И вот наша фотография уже обрезалась. колесиком мышки мы увеличиваем или уменьшаем вот сделали вот так вот примерно уменьшили как нам надо все теперь можно сохранить если вы не хотите больше ничего делать а можно поместить в рамочку вот у нас есть слева вот такие рамочки нажимаем у нас вот наш, наша фотография вот такую рамочку сделалась чтобы отменить действие нажимаем на квестик, наша фотография опять стала чистой и так вот можно любую рамочку делать, какую хотите. Отменим пока все действия. Фон. Давайте посмотрим, что такое фон. Нажимаем на фон. И мы можем вот придать такой, такой, такой, такой фон. Нажимаем. Видите, вот такой фон у нас получается. Нажимаем на эту, другой фон. Нажимаем на эту, еще один фон. Фильтра. Что такое фильтра? Фильтра. Сейчас посмотрим. Нажимаем. И вот этот фон. Сейчас я буду фильтра нажимать. Должен у нас изменяться. Нажали. Видите? Изменилось. Нажали. Опять изменилось. Нажали. Снова изменилось. Дальше. Текст. Мы можем написать какой-нибудь текст. Добавить текст. Нажимаем. Вот у нас добавился текст. И вот здесь мы можем добавить текст, написать любой текст. Но я сейчас ничего не буду писать, это я просто вам показываю. Все, цвет текста можем изменять вот здесь. Ну, как в любом редакторе, также можно делать. Все, я убираю это. Тут уж вы сами разберетесь, если вам надо будет. Стикеры нажимаем. И вот у нас такие стикеры получились. Нажимаем. И вот он. Здесь перетаскиваем его куда надо. Можно увеличить, можно уменьшить его. Всяко-разно можно. Тут тоже посмотрите. Всякие есть. Отключаем. Не нужен он нам. Нам нужна вот такая фотография. Мы сделали. Ну Давайте рамочку можем сделать. Вот рамочку такую сделали. И давайте сохраним нажимаем на кнопочку сохранить и нажимаем сохранить и она у нас сохраняется выходим и смотрим где она у нас вот она у нас давайте посмотрим что получилось вот такое фото у вас получилось как изменить размеры у меня тоже есть на канале Видео можете посмотреть и поменять размеры, какие вам нужны. А на этом у меня все. С вами был Михаил Прошурин. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. До свидания.